между прочим, но это все по барабану лично нам, ведь нам всегда покайфу больше Сочи. Ах, Сочи, это точно, мы в этот город влюблены с тобой навсегда. Кому МСД, кому ПСД, здесь никому не будет скучно никогда. Добраться в Сочи нету. Много тратить времени и нервов